Привет! Сегодня, за несколько минут, мы с тобой разберемся, какой тип физической нагрузки лучше всего сжигает жир. Где поднажать на тренировки, чтобы она стала максимально эффективной именно в плане похудения? Досмотри до конца, не перематывай, чтобы не упустить нюансы. И первый нюанс, это какую бы ты тренировку ни выбрал, делай ее на голодный желудок. Желательно часа через три после еды или вообще утром натощак. Так наше тело вынуждено брать энергию из запасов. Итак, разберем два типа тренировок. Первая – это аэробная, дословно воздушная, где кислород используется как основной источник энергии для мышц. К такой тренировке можно отнести длительную ходьбу, бег, плавание, велосипед либо велотренажер. В общем, любая нагрузка длительного характера с низкой интенсивностью. И второй тип – это анаэробная, то есть без участия кислорода. К таким тренировкам относят, например, силовой тренинг в зале, пауэрлифтинг или армрестлинг. В общем, любая взрывная нагрузка. При такой тренировке энергии вырабатываются за счет быстрого распада запасов гликогена в мышцах. Это такое быстрое топливо, которое, впрочем, быстро заканчивается. Но давай сначала разберемся по кардио и как его лучше делать. Значит, у нас чем интенсивнее нагрузка, тем больше мы расходуем гликоген. Чем менее интенсивная, тем больше мы тратим жирочек. Низкоинтенсивное кардио это где-то пульс в районе 100-120 ударов в минуту и нет отдышки. Для этого идеально подходит быстрая ходьба, либо медленный бег. Но очень важный нюанс это то, что кардио тренировка должна быть не меньше часа, лучше полтора. Два вообще идеально. И естественно на голодный желудок. Теперь разберемся, как выглядит силовая анаэробная тренировка, направленная на жирулик. Во время такой тренировки нам надо использовать все углеводные запасы и максимально нагрузить мышцы, чтобы на их восстановление организм и после тренировки продолжал тратить свои ресурсы и накопления. Если твои занятия проходят в тренажерном зале, используй круговую тренировку. За один круг выполняй около 5-6 разных упражнений на разные группы мышц. Желательно на все тело, чтобы они затрагивали все тело. Делай их последовательно друг за другом по одному подходу. отдыхая между подходами плюс-минус 30 секунд. И таких кругов выполняй тоже около 5-6. отдыхая между кругами уже минутки по две. Ориентируйся на время и смотри, чтобы круговая тренировка занимала от получаса до часа. Веса использую легкие на максимальное количество повторений. В домашних условиях можно также для себя выбрать несколько упражнений и выполнять их друг за другом по такой же круговой схеме. В описании под видео я распишу пример домашней тренировки, на брусьях и в зале. Главное отличие этих двух нагрузок, аэробной и анаэробной, в том, что при первой мы тратим наши жиры, а при второй – гликоген, то есть углеводы. По логике, если мы будем налегать на кардио, то есть аэробную нагрузку, то будем постепенно и весьма успешно тратить на жирок. И это именно так и работает. Но есть снова нюанс. Дело в том, что силовой тренинг дает нам такой метаболический всплеск, который заставляет наше тело расходовать калории в повышенном количестве, причем еще несколько дней подряд, даже в состоянии покоя. А постоянное кардио, в свою очередь, увеличивает секрецию кортизола, стрессового гормона, который съедает наши мышцы. А силовой тренинг, наоборот, укрепляет наши мышцы и поддерживает их в форме. Как видишь, вывод напрашивается только один. Эти два типа тренировок лучше всего совмещать. Аэробная и анаэробная нагрузки, помимо того, что они нивелируют недостатки друг друга, они на длительной дистанции в сумме дадут больший эффект, чем каждая по отдельности. Вопрос, как их совмещать. Если у тебя супер мотивация и тебе вот прям срочно надо похудеть и ты не против тренить каждый день, то подходящий вариант это чередовать день кардио, день силовая. Если тренироваться так часто не получается, то очень хорошо совмещать это в одной тренировке. Приходим в зал, 5-10 минут разогреваемся на беговой, потом полчаса круговой тренировки, за ней час-полтора кардио, и все это на голодный желудок. И все это в купе с правильным питанием. Результат 100% долго ждать себя не заставит. Есть кстати еще один интересный вариант, это онлайн тренировки под музыку с тренером. Я пробовал их на себе и честно, мне понравилось. Это больше подойдет для тех, у кого нет времени ездить в зал или кому надоели скучные монотонные домашние упражнения. Вариантов на ютубе более чем достаточно. Выбирай, какой тебе больше нравится. Я пробовал, жизнь Джиллиан Майклс. В общем, я оставлю в описании ссылки на ее тренировки. Крайне советую хоть раз попробовать. После них как будто нормально отработал в зале. Также в прошлом видео, где я рассказывал 5 простых привычек, которые помогают худеть, я расписал элементарную домашнюю тренировку. Попробуй для начала, можно и ее. В любом случае это будет лучше, чем сидеть и скучать на диване. Все ссылки на онлайн-тренировки и описание тренировок э, я оставляю под видео. Пиши в комментариях, какая тренировка зашла тебе больше. Если есть вопросы, пиши, я с радостью на них отвечу. А чтобы худеть еще более эффективно, не скупись на лайк. А у меня пока все. Пока.